Всем привет! Очередной урок по SDL. Сегодня урок номер 9, и это все вот взято, вы видите откуда. Поэтому, если вас не устраивает то, как я это преподношу, то пожалуйста, бери идите на первоисточник и читайте. Ну а для тех, кого все устраивает, начнем. Итак, урок 9. В уроке 9 немного, здесь он совсем коротенький, будет рассказано по, про Viewport. Ну или, так сказать, отдельные такие окошечки, в которых можно что-то рисовать. Ну и, ну и, ну и, ну и. То есть мы можем выделить какие-то, вот, вот здесь мы видим, какие-то области на экране. И в этих областях на, на экране что-то рисовать. Ну, как пример, здесь показывается вот что-то по типу мини-карты, да, то есть если мы создаем какие-то игры, мы можем, да, где-то внизу мини-карту, либо состояние там, к примеру, какие-то состояния, может быть, игрока, может быть, автомобиля, может быть, еще чего-нибудь и т.д. и т.п. Давайте посмотрим на код. В коде э, тут, в принципе, в принципе, ничего нового нету. Мы также загружаем текстуру. Загружаем из э, картиночек PNG. Единственное, я добавил три а, э, отдельных переменных. Вот. sdl текстур. И здесь главная текстура, типа minimap1, minimap2. Э, вот. И, и, и, и, и. И вот смотрите вот мы первую часть э, ну выделяем на экране то есть координаты от 0 <coughs> x y 0, 0 это верхний левый угол и ширина и высота это у нас в половину экрана. То есть это первая часть нашего окошечка, да. И это будет у нас какое-то главное окно. Вот. Дальше вот у нас вверху справа окошечко и внизу окошечко. То есть вот как вот здесь. То есть одна часть, вторая часть и третья часть. Вот. И для этого здесь были заведены вот такие переменные, которые четко обозначают область но ну, которая отвечает за область дальше под каждую область есть своя текстура и соответственно для того чтобы отрисовать мы вот вызываем функцию sdl render set viewport то есть мы указываем какую-то область конкретно на нашем отрисовщике, да вот глобальная переменная которая отвечает за все окно вот, и здесь мы устанавливаем наш viewport, наше окошечко, вот в такие положения. То есть вот эта переменная, как вы видите, хранит координаты x, y и ширину и высоту. А дальше, дальше, дальше мы рисуем. Вот, мы сначала... Указываем setViewPort, а потом копируем нашу текстуру. Дальше, для того, чтобы во второй участок э, нарисовать что-то, делаем то же самое. Мы указываем, куда конкретно мы рисуем, куда мы хотим отобразить. Вот, то есть мы указываем область, а дальше вызываем render copy. Давайте посмотрим на эту функцию. Э, что написано в справке по ней? По ней написано... Используйте эту функцию для а, того, чтобы установить площадь рисования для там, рендеринга, для отрисовки а, текущей цели. Вот. Ну, текущая цель, а это имеется в виду текущая там, текстура. Вот она для отрисовки вот текущий а это мы устанавливаем область для рисования вот и здесь соответственно рендеринг контекст то есть наш объект да который отвечает за вот ну хранит указательно это кошечка скажем так и непосредственно непосредственно э, этот как его ну область да границы ну и здесь заметка небольшая ремарка когда окно изменит размеры, то текущий viewport, окошечко, будет автоматически центрировано с новым размером. Но судя по всему, мы можем изменять размеры, и все будет автоматически перерисовываться. Хотя давайте, давайте, наверное, проверим сейчас, где тут resizable. Попробуем создать окно. По идее, вот так должно сработать. Так, вот, вот, смотрите, одна область, вторая область. Ну, этой картиночки с интернета взял. А ну-ка попробуем. Изменить. А, не, не-не-не. Автоматически не перерисовывается. Значит, надо будет. Ну, видимо, не так прочитал. Значит, надо будет. Надо будет самому пересчитывать. Но я думаю об этом как-нибудь потом. То есть мы до этого обязательно доберемся. Эээ... Ну, в принципе, все. Урок. Коротенький, и у меня, в принципе, видео тоже коротенькое. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем, лайкаем. Всем пока.